На дворе не радует погода, Там ноябрь унылый правит праздник. Но сегодня краски небосвода Ярче и приятнее гораздо. Есть тому и повод, и причина, И взлетает к небу настроение. Нынче замечательный мужчина Свой встречает славный день рождения. И как у природы не бывает, ни плохих сезонов, ни погоды, Пусть ничто вовек не омрачает Жизни многогранные твои годы. Сильной будет воля, крепкая хватка, Чтоб не выпускал из рук удачу, Чтобы все дела вершились гладко И решались с легкостью задачи. С днем рождения!